В этом году прошла реконструкция лобби. Приехали отдыхающие. Сегодня приехали отдыхающие из Украины. Алекс, скажи честно, для моих подписчиков делаешь скидку? Конечно. Ну что, друзья, всем большой привет! Сейчас я вам расскажу, как же отдыхается в отеле Long Beach, длинный пляж. В переводе. Находится недалеко от Алании, 5 звезд. И я с друзьями снова здесь, для того чтобы показать. Как же работает туристическая сфера? И познакомимся, кто же у нас будет? Дарья. Сейчас у нас будет спетировать Дарья. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш отель Long Beach Hotels. В данный момент мы находимся в корпусе Резорт. В нашем корпусе 774 номера. Есть территория вилл Также на территории отеля есть отель. Есть корпус гармонии. Он был построен в 2014 году. В этом году прошла реконструкция лобби, баров в баров в резорте и на минус первом этаже в кофе -хаусе. Также комнаты прошли косметический ремонт и полностью обновленные комнаты в секции D. Отель у нас ultra-all-inclusive, у нас есть аквапарки, бассейны, снэк-бары, у каждого корпуса есть свой ресторан которые каждый житель корпуса могут посетить. Там проходит завтрак, поздний, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин. В течение дня проход... открыты у нас снэкбары, которые находятся на пляже, находятся возле стен резорта также. И в течение дня там можно покушать, если при желании, если не хотите возвращаться в номер, переодеваться, чтобы пойти на обед в ресторан. Но сейчас мы подошли к одной из точек общепита этого отеля назовем так здесь есть указание про социальную дистанцию и сейчас нам даша расскажет что же у вас тут такое есть это наш обновленный кофе-хаус как я сказала ранее в этом сезоне мы его полностью переделали теперь он называется Мандалин кофе-хаус здесь в течение дня с 10 утра вы можете прийти выпить чашку кофе пароходительные напитки посидеть и посмотреть Посмотреть на горки, посмотреть на бассейн, в принципе. Э, то есть провести так время семьей. Э, за чашечкой кофе. Также здесь у нас есть пирожные В течение дня вы можете покушать. О, какие есть пирожные. Э, мороженое, так, так дает в определенные часы, э, часы дня. И вот, э, так как мы должны соблюдать социальную дистанцию, у нас стоит наш персонал, стоит ограждение, и кофе вам приготовит наш персонал. Поэтому можете не переживать. Вот, приехали отдыхающие, сегодня приехали отдыхающие из Украины. Вот. А я хотел узнать по поводу цен. Алекс, скажи, пожалуйста, что по ценам в этом отеле? Сейчас просто сказочная цена на Лонг-Бич в Алании. В связи с тем, что сезон только начинается, только открывается... Цена на эту гостиницу с all-inclusive, со своим огромным пляжем, с первой линией и со всеми удобствами, со всеми э, шикарными, э, с шикарным обслуживанием и сервисом предоставляем в, эти, в этой гостинице в районе 120-130 евро на двоих, включая одного ребенка бесплатного, одного ребенка до 12 лет бесплатного. То есть Грубо говоря, получается в районе 60 евро на человека. Друзья, те, кто не знает, хочу представить еще еще раз, алик является директором и владельцем компании, которая является принимающей стороной, оператор политических услуг. И в этой связи я предлагаю, что я общаюсь с профессионалом и вот у меня такой вот вопрос скажи пожалуйста я вот анализировал цены в частности сочи и э, нашел такие цены в общем доступных э, ресурсов что за 120 евро там предлагают э, среднего уровня отель у которого нету пляжа двух, двухдневное ой, двухразовое питание и вот у меня не укладывается в голове а здесь есть недалеко пляж здесь 5 звезд э, all-inclusive Получается здесь, вот по здесь даже выгоднее дешевле, чем в Сочи. Да, конечно, многие отдыхающие, многие наши гости, туристы, они прекрасно осведомлены о том, что цены в Турции в, ту, в туристических гостиницах они несоизмеримо ниже и абсолютно соответствует цена качества абсолютная в Турции именно сравнивая с другими регионами, с другими нашими конкурентно, конкурентами по э, пляжному отдыху будь то Россия, будь то европейские какие-то страны конечно Турция в этом плане выдерживает максимум баллы по конкурентоспособности ну, в частности я озвучивал цену на эту гостиницу сейчас э, рассчитывая, что это открытие сезона в районе 120 евро можно вот ближайшее время заказать место вот в этой гостинице дальше естественно цена будет расти потому что пик сезона и очень много желающих а Алекс, скажи честно для моих подписчиков делаешь скидку конечно, конечно друзья будет контактная информация в описании к этому видео обращайтесь поможем ну что спасибо это одно из мест где можно попить кофейку пока нету обеда или ужина ну, да, здесь пересменка и так далее что характерно, что я постоянно подмечаю, что же изменилось из-за этой пандемии. И вот заметил то, что пятизвездочном отеле пластиковые ножи, пластиковые тарелки и пластиковая сладкая. Нет, шучу. Это очень даже вкусное. По требованию Турецкой Республики законодательно уровня как и рекомендательные меры. Вот, чтобы были одноразовые одноразовая посуды чтобы меньше надо было мыть и риска заразиться всякой нечистью вот лифт и есть здесь определенные тоже изменения в связи с этой пандемии он видите социальная дистанция полтора метра лифт не такой же большой и сколько можно людей ну, а вот и людей если, если... Масках, то можно носить четыре человека. Мы советуем всем, конечно, чем в закрытой в закрытой местности все-таки, наверное, носить маски, соблюдать дистанцию, потому что это в первую очередь ваше здоровье, поэтому поэтому такие ограничения. Друзья, сейчас хотел я у меня, поинтересоваться у отдыхающих в Long Beach отеле, как же им здесь отдыхается? И вот очаровательная девушка. Сейчас мы с ним будем знакомиться. здрасте как вас зовут? Здравствуйте, Мария. Мария, вы откуда? Я из Берлина. Из Берлина? А что уже немцев сюда пускает или вы? Пускает, у нас много самолетов летает. Да? Хорошо, тогда скажите свежее впечатление, Что вам здесь нравится, не нравится? Все как есть. Все, в принципе, все нравится. Долгожданный отпуск после карантина, поэтому не могу жаловаться пока что. Как встретили вас здесь? Хорошо, встретили вовремя, заселили. Как кормят? Нормально. Мы особо, знаете, за овощами приехали, поэтому нам... Но очень мы... вкусные. Да. Что касается номеров, почувствовали какие-нибудь там, там нововведения, что, может быть, там больше одного человека не заселяют в номер или, или... там. Нет, такого ничего, все. Как... Тесты какие-нибудь сдавали? Нет, ничего. Не Отжимались? Спортом бегали. Это На время. Ну, то есть, в принципе, никаких особых изменений там. Нет, э... не почувствовала не вообще. Абсолютно. Видите, это не просто так. Это зона бассейна. А сейчас я хочу Даша спросить, а что же здесь есть? А какие здесь номера? Может быть, есть виллы или еще что-нибудь? Расскажите. Да, у нас в отеле есть отдельная территория вил и шале. Это отдельная территория, которая э, предназначена только для гостей, отдыхающих в виллах и шале. Виллы у нас есть номера, которые выходят прямо к бассейну. То есть вы проспаетесь с утра, хотите взбодриться, освежиться, вы можете сразу прыгнуть в бассейн. Шале у нас семейные номера. Виллы также семейные номера. Можно большой семьей заселиться на верхний этаж, можно на нижний этаж. Там есть свой также ресторан и свой бар. Поэтому... А сейчас в условиях вот этого самого карантина есть какая-нибудь тенденция к тому, что вот данные локализованные шале, виллы, они более востребованы, чем обычно, или нет такого? Такого нету, пока они еще в ближайшее время не откроются для использования. Сейчас потихоньку мы туда заселяем, но, конечно, многих, многие, в принципе, даже не в, в момент пандемии, любят более отдаленные места с семьей сразу возле бассейна, поэтому это очень хороший вариант. Также, если хотели бы номера к бассейнам, в «Гармонии» есть такие же номера на минус первом этаже. А сколько вообще у вас здесь номеров? В резорте у нас 774 номера в целом, и в «Гармонии» у нас 365 номеров. А сколько из них сейчас заняты вообще у вас? Очень камерный вопрос. Примерно. Ну, процентов 50. А вы ожидаете на протяжении вот этого сезона, что будет стопроцентная заполняемость? Какая предвариировка? А, пока авт, такую заполняемость мы не планируем, потому что все-таки это против правил данного сезона, так как девизом данного сезона является социальная дистанция. Mm. А, будет видно по ситуации, будет видно по решению правительства Турции по открытию границ, будем адаптироваться э, по ситуации, но пока полная загруженность мы не планируем. Как вы будете развлекать своих гостей? Дискотеки, может быть, какие-нибудь другие выяснительные мероприятия, которые были раньше, они будут сейчас? А на данный момент у нас есть, также остается мини-диско для детей, мы проводим по вечерам, живую музыку мы проводили, также будут вводиться дальше программы, как, например, караоке мы планируем делать, и также диджей-перформанс у нас есть, так называемая, как бы то же самое дискотека, только это проводится в более обширной местности наш тропикана диска пока еще закрыт мы еще его не открыли так как это не разрешено правилами но мы надеемся что в ближайшее время это будет возможно его открыть так как он находится на открытом воздухе это очень большой плюс но сейчас да у нас проходят фитнес программы в течение дня которые позволяют социальную дистанцию есть развлечения для детей и по вечерам тоже есть развлечения для гостей а что касается э, гостей которые собираются приехать сюда, есть у вас какая-нибудь информация о том кого вы ожидаете в ближайшее время сколько сегодня уже у нас украина прилетела да. белоруссия была да. позавчера да. Вот, скажите кто прилетел кого вы ожидаете мы ожидаем тех кто сможет приехать ну вот друзья, я и закончил очередной обзор очередного отеля long beach что недалеко от алании 770 номеров из них 50 процентов только занятых в этом сезоне будет скорее всего очень много гостей из украины сегодня прилетело, и я хочу сказать что сезон сейчас потихонечку все-таки туристически начинается вот только сейчас ну а я хочу пригласить всех на встречу с своими подписчиками да с 28 по 1 августа, то есть 28 июля по 1 августа у нас будет встреча с подписчиками, очень много будет интересного, пишите, есть контактная информация в профиле, подробнее вам расскажу. И еще хотелось очень важно подметить момент, что сейчас погода шикарная, и на этой приятной ноте переходим к ля финале. Итак, рядом со мной Даша, Дашенька, что вы пожелаете моим зрителям? Самое главное, мы хотим пожелать всем крепкого здоровья, побольше отдыхайте, не болейте, всем здоровья, мы, мы всех вас ждем, с нетерпением. Спасибо, ну а я тут еще заметил, что вот эта вот штука очень похожа на нашу елку, так что мир трудма еще, ко всему прочему, отдыхайте больше, работайте меньше, и чтобы все у вас было хорошо. Пока! Ну что, друзья, я надеюсь, теперь вы гораздо больше знаете об отеле Long Beach. Спасибо большое всем за участие. Не забывайте поставить туркиж лайк like и задавайте свои вопросы а в описании к этому видео. Как и ко всем остальным, есть много дополнительной очень важной информации. Хорошего вам отдыха. Дин Дондема, ассалам и гиле-гиле. Ну и наконец просто чао, друзья. Пока!